Итак, дорогие друзья, с праздником вас! С Днем Победы! 75 лет, как нету войны. Это нас радует. Только остается вечная и светлая память в наших сердцах до сих пор. Кто воевал на фронтах, кто был в тылу, дружники тыла. Всем, ветеранам огромное спасибо за ваш подвиг, за ваш очень-очень такой труд, что до сих пор, слава богу, нет войны. Низкий поклон вам всем. А теперь послушайте песню. Дню победы. Папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа. Память той то эпохи, А этот память о судьбе, Она в домах почти у многих, Отечественной той войне. Хранятся бережно награды И боевые ордена. Хранятся бережно не дали, Их наградила так война. За мужество, ордена славы, за Севастополь, Сталинград, За подвиги в боях по праву, Награды заслужил солдат, Медали за англаку, За подвиги в бою. Ордена победной славы, За пятилетнюю войну, Хранят медали в боях. Пойми суровый срок, А эту память красит Просто бессмертный волк. А эту память красит Просто бессмертный волк. Кого-то нет уже на свете, недавно так, не так давно Хранят ту память Уже дети войны награды за волк. За столбилась да? Пришел победный этот срок. Во имя павшего солдата Возрос бессмертный полк. Во имя павшего солдата Возрос бессмертный полк. Герой память не остыла, Войной кровавый след. Жизнь никого война лишила. Мы помним, сколько лет жизни кого война лишила. Мы помним, сколько лет Медали за два, За подвиги в бою. Ордина победной славы За пятилетнюю войну Наряд не дали пару суровой суровый срок а эту память красит простой бессмертный пол, А эту память красит войны бессмертный Бог.